где я размещаю информацию в текстовом формате публикую ежедневные астрологические прогнозы и дублирую видео из youtube. заходите, подписывайтесь найдете много полезного. до 31 октября марс движется по весам. Есть видео об этом посмотрите пожалуйста ссылка в закрепленном комментарии. Плутон, Сатурн, Юпитер и Меркурий по очереди выходят из фазы ретроградности. Соответственно, почти весь месяц планеты стационарности, что, конечно же, отразится на жизни каждого человека. Стационарность — это стагнация. Но в октябре стационарность всех планет положительная. То есть с переходом в директное движение. А это значит что энергии планет будут проявлены открыто, правильно, естественно, динамично, вовремя, конструктивно, но в то же время энергии узконаправлены, поэтому планетарные влияния на жизненные сферы ограничены в подвижности и способности меняться. Постепенно в 20-х числах октября все дела, которые приостановились в предыдущие полгода, пойдут в гору. В октябре стоит обратить внимание на завершение старых дел, принятие опыта, расстановки приоритетов и концентрации на главных целях. В третьей декаде месяца самое время активнее заняться оформлением документов. Октябрь начинается с напряженного аспекта, квадратуры между ретро-Меркурием и ретро-Плутоном. Существующий конфликт, перешедший в пассивное состояние, может разгореться с новой силой. Старые проблемы обострятся и потребуют новых решений. Но все новое до третьей декады октября будет продвигаться с трудностями и задержками. Обилие стационарных планет в октябре свидетельствует о реализации сложных кармических сценариев и обострении ключевых проблем. Но у каждого по-разному, в зависимости от особенностей личного гороскопа. Кому нужна консультация, добро пожаловать контакты на главной странице и под видео. Октябрь нас всех возвращает к прошлому, обращает внутрь, заставляет остановиться и переосмыслить полученный опыт, замедлится в делах. Поэтому начало принципиально новых дел и проектов, рассчитанных на перспективу, лучше отложить на конец месяца, а еще лучше на начало октяб... ноября. Все, что будет начато в первой и второй декадах октября, будет развиваться с трудностями и осложнениями. Медленные планеты меняют фазу движения. Соответственно, меняются внешние условия, законы, обстоятельства. Они не останутся прежними и привычными, но в периоды стационарности они еще не определены. Во время ретро-периода Меркурия, который продолжается до 19 октября, мы не владеем всей информацией, необходимой для адекватной оценки происходящего. Делать окончательные выводы и принимать решения в первой и второй декадах октября не стоит. Ситуация и обстоятельства изменятся к концу месяца, а принятие решений может оказаться ошибочным. Поэтому все важные дела по возможности перенесите на конец октября или начало ноября. 3 октября формируется гармоничный аспект ретро меркурия с ретро юпитером точный аспект 4 октября ранним утром такой аспект уже был до того как меркурий стал ретроградным а это значит что события двадцатых чисел сентября получат свое продолжение Завершающий третий аспект будет в начале ноября, и тогда многие затянувшиеся сентябрьские темы подойдут к своему логическому завершению. С 4 по 9 октября Плутон стационарный. Эту планету связывают с вопросами жизни и смерти, перерождения, тяжелых внутренних трансформаций, а также властью и большими деньгами. То есть эти темы наиболее актуальны в этот период, энергии сконцентрированы в этом направлении». 6 октября новолуние в весах в 13 градусе в 14.05 по киевскому времени. Плюс это явление происходит в соединении с Марсом. Подробное видео появится на моем YouTube-канале в ближайшие дни. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. 7 октября Венера переходит в знак Стрельца в 14.21 по киевскому времени. Видео обязательно запишу. Сатурн в этот день останавливается и готовится перейти в директное движение с 15 октября. И снова стационарность. Радует, что Венера вышла из Скорпиона и вошла в оптимистичный и радостный знак Стрельца. В целом настроение у людей намного лучше, чем в начале месяца. На государственном уровне решаются важные вопросы, вполне возможны ограничения, установка новых норм и правил. Такие понятия, как долг, обязанность, закон, порядок, входят плотно в жизнь каждого человека. Это может быть очередной карантин. И, соответственно, все то, что из этого вытекает. 8 октября Солнце и Марс соединяются в знаке Весы. А 9 октября ретроградный Меркурий приближается к этому соединению. Сложные дни. Солнце в падении, Марс в изгнании, Меркурий ретроградный.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 Но это подходящее время, чтобы произвести анализ своего прошлого, выявить и исправить ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже не актуальны и только мешают. 8, 9 и даже еще 10 октября лучше отказаться от поездок, так как сложности и проблемы с документами, поломки автотранспорта, задержки в той или иной степени возникнут практически у каждого. Но это хороший день для возобновления старых отношений, особенно с мужчинами, которые очень сильно подвержены негативным влияниям в эти дни. Женщины, берегите своих дорогих мужчин, им очень нужна любовь и поддержка в это время. 10 октября Венера соединяется с Южным узлом, соответственно, оппозиция к Северному. День кармической развязки, особенно по романтическим темам, партнерским, личным и деловым отношениям.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 благоприятна общественная или политическая активность 15 октября солнце в гармоничном аспекте с ретро юпитером который переходит в стационарную фазу до 22 октября в этот период все дела касающиеся любви и брака станут более тесными и стабильными активизируется творческая сила те кто упорно работал достигнет признания и получит поощрение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 17 октября Венера в гармоничном аспекте с ретро-Меркурием, а Солнце в напряжении с Плутоном. Энергии дня разнообразны. При достаточном самообладании можно этот потенциал направить к некоторому улучшению. Желательно избегать нахождения в толпе и участия в массовых мероприятиях.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 Критический день для личных и семейных взаимоотношений. Он может принести вынужденную разлуку, разрыв отношений, потерю партнера или действия, направленные на развод. 18 октября Меркурий останавливается и с 19 октября переходит директное движение. Всем станет намного легче. Большинство сложностей позади. Вопросы благополучно решаются. 19 октября Марс и Юпитер в гармоничном аспекте. Это день прорыва во многих делах, расширения и выхода на новый уровень. Хорошее время для проведения встреч, запуска рекламы, выступлений, чтения лекций. Любые контакты с представителями закона завершаются удачно, а также будут благоприятными любые переговоры с властями. Возникшие ранее нарушения здоровья или острые заболевания могут перейти в стадию выздоровления, если этот процесс будет подкрепляться твердым желанием стать здоровым. Сила воображения и оптимизм творят чудеса в этот день. 20 октября полнолуние в Овне в 17.57 по киевскому времени в 27 градусе. Видео обязательно запишу, появится в середине октября на моем YouTube-канале. С 20 октября и до конца месяца проявляется напряженный аспект Марс-Плутон. В это время будут активизированы самые напряженные ситуации и реализовываться сложные сценарии. Этот период пройдет под знаком перемен в отношениях, в партнерстве. В третьей декаде октября возникнет много препятствий. Опасный день 22 октября. Это точный квадрат Марс-Плутон, который потребует глубоких и конструктивных изменений. Он может испытывать всех ограничениями. Людям, привыкшим решать задачи напором, не будет даваться желаемое. В деструктивном варианте преобразование и трансформация могут стать разрушением.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 Юпитер вышел из стационарной фазы, но день тяжелый. Люди склонны к импульсивным действиям, стремятся к борьбе за кардинальные реформы на производстве, в карьере, предпринимательских делах. Из-за этого возникают проблемы и дополнительные препятствия. Также возможны крупномасштабные протесты, обострение военного конфликта. Однако противостоять власть имущим и добиваться желаемого будет достаточно сложно. Не исключены провалы возможен крах карьеры, неудачи в материальной сфере, потери и финансовые разногласия. 22 октября критический день для бизнеса, политики, научных исследований, Будьте осторожны при использовании различной техники, вождении транспорта, проведения опытов и экспериментов. 22 октября в 7.51 по киевскому времени Солнце входит в знак Скорпиона на месяц. Начинается трансформационный глубокий период, очень важный для каждого. Эту силу и глубину нужно прочувствовать, осознать свою миссию и определить цели. Скорпион — энергетически сильный знак, но при этом чувствительный и скрытный. Новые обстоятельства заставят многих людей изменить образ мышления или действия. 27 октября Венера в напряжении с ретро-Нептуном. Желаемое не соответствует действительному. Неуверенность и сверхэмоциональность способствуют заблуждению, разочарованию, самообману и неосуществимым иллюзиям. Однако для творческих людей день может оказаться продуктивным. В состоянии напряжения на пике эмоций могут создаваться впечатляющие творения. 28 октября Венера в гармоничном аспекте с Юпитером. Благоприятный день. Достигается баланс в отношениях. Устанавливается гармония между личным и социальным. Появляются новые полезные связи. Любовные желания находят свое воплощение. В лучшую сторону происходят изменения в семейных взаимоотношениях. Вдохновение в области искусства находит свое творческое выражение. Правовые и финансовые или управленческие дела будут улаживаться безо всяких затруднений. 30 октября в 17:21 по киевскому времени Марс заканчивает транзит по весам и входит в знак Скорпиона. Об этом транзите видео обязательно сделаем. Солнце в напряжении с Сатурном. И следствием этого могут быть вялость и недостаточная решимость, что может отодвинуть на несколько дней принятие важных решений. В этот день будет снижена также физическая выносливость и защитные функции организма. Поэтому повысится рост инфекционных заболеваний, проявятся какие-то давние хронические болезни. События на работе могут развиваться совсем не так, как планировалось. Лучше ограничить деловую активность и сосредоточиться на укреплении достигнутого.